Бэнкшит Эй, с вами бомж-ганг. Мы идем к цели в 100 подписчиков. Подпишись на канал, и мне будет приятно. Присаживайтесь поудобнее. Полетели. Так, друг, хочу сказать, что я играю на Arizona RP RPU. IP в описании. И при регистрации Вадим Ник Ницгалицин. И вот ты видишь на своем экране. Первое клево – это конечно же Binder и называется он AMD Helper. Чтобы убедиться что в нем нету вирусов и стилеров скачайте его на официальном сайте Аризоны. Второе клево – это естественно Fast Connect, на Аризоне этот плагин особенно понадобится, особенно в X3 Payday и тому подобное. Третье клево – это карлог. это клево, которое поможет вам 500 раз не писать в чат слэш лок, оно активируется так, подходите к машине и нажимаете либо английскую L или русскую D. Наконец таки потихоньку заклевает нашу сборку четвертую Клео, на FPS а Вы можете скачать любой, но соответствует то, что находится в файле .ks. И заключающий Клео это топовая Клео FastRP. С помощью этого Клео вы можете не писать шоу пас или Show Leads. Вы просто наводитесь на человека, нажимаете прицелиться, плюс кнопка J английская. И вся функция делается за вас. Ставь лайк, залетай на Arizona RP, играй со мной мой ник в описании. Позови друга и залетай на стримы. Всем удачи и пока. До встречи, бомжи.